Российский пилот. Единственный способ сохранить свою жизнь и честь – сдаться украинским военным. Путин предлагает тебе воинское бесчестие, окровавленные руки от убийства мирных людей, трибунал или смерть на чужой земле. Украина предлагает тебе очищенную совесть, полную безопасность, 1 миллион долларов за российский самолет, 500 тысяч долларов за российский вертолет. Сдавайся украинским военным. Выйди на связь с украинским командованием. Посади самолет или вертолет на украинской территории. Сдавайся без оружия с белым флагом в руке. Все официально. Позвони. Убедись.